Всем привет друзья! Ну вот маленькая деревня на Кличущине, у Могилевщине или на Могилевщине А ради кого это все? А вон там, видите, дети, ради детей, друзья А деньги, господи ты боже мой, слава богу, кредитов нема, ну и радуемся, вот так мы и радуемся Если был бы просто один дом, ну много где один дом а вот если вот два дома, то есть соседи еще супер, то получается вот, вот так. Сейчас пройдемся, друзья, немножко вам еще покажем. Специально, честно, ну, коль там уже так синяя, то поэтому здесь синий уже мы не делали. Должно быть как-то отличие или какое-то отличие. Поэтому как-то так. Сыро, туманно. А у нас красота. Ну, соседи сейчас пройдемся покажем. Вот у нас. Ну, скромненько, друзья. Без обид. Пойдемте соседям покажем. Как у них круто. Тут спору нет. Блин, почему-то на камере такое чувство, что они. Ну, смотри. Пожастили на самом деле в доме, да? Ага. Болтаются мои кролики. О, красота какая. Молодцы. А то говорят, в деревнях, в Беларуси, никто ничего не украшает. Украшаем. По мере своей возможности украшаем. Ну, здесь, конечно, очень, очень, очень красиво. Так, ну еще, ничего. Ой, господи, чуть не забурюсь. Слизко. Это вот так. Да. Да, как-то так. Ну ничего, мы на следующий год тоже это поправимся. Ну, вот так. До Нового года осталось сейчас совсем чуть-чуть. Праздничного стола у нас практически не будет, честно. Мы не сторонник этого. Как встретишь, так проведешь. Блин, как захочешь, так и проведешь. Ну вот так, друзья. Если вы рядышком заезжаете в гости, чем богаты, тем и рады. Так что. Всех благ вам. Да, к сожалению, все тает. Рексон, привет. Кто помнит детство, <смех> показывал детям, что нужно кататься. Так и мы не поняли. Налепили его на какие-то <смех> чертиков. Все тает. Ой-ой-ой, зима-зима-зима. Ну что, пойдем хозяйство смотреть. Ночью, конечно же, намного красивее, чем днем. Ну, что сделаешь? кабан жизни радуется там красная лампа синка наша умильские хорошие девочки да уже ручные практически да хорошие ну и наша слепучий все идем дальше включать ну по поводу кроликов здесь кролика уже нету Отсюда кролик уехал, куда он ехал а, в кировск Ой, Бобруск. Уехал в Бобруск. Все. Ну и такой хороший меньчанин, да? Хороший. Хороший меньчанин. И мы на это место уже посадили нового. Между прочим, этот кролик от того же папки. Так, так, так, так, так, так. Так, сейчас все. Господи, застряло. На рукой трошки неудобно работать там с вывернутой лапкой есть у нас ну, такое бывает здесь такие мальчики. это так это мальчик это мальчик большой мальчик так-так эм, там тоже там мальчик этого как-то сюда, сейчас надо перекинуть так здесь такие вот здесь тоже мальчики между прочим два штуки почему-то девочек разобрали стали мальчики так, это серебро, молы такая вот красивая, то есть штучки здесь тоже осталось. Так, это будет на мясо сейчас биться. так это вот такие от поместной нашей белые мамки. тоже. Еще никого не смотря, кто тут мальчик, кто тут девочка. Так, идем дальше. Ну, здесь детки, здесь, к сожалению, еще рано где так иметь. Здесь у нас что здесь? А здесь у нас аборт, друзья. Здесь у нас аборт на, наверное, 17 сутки все таки Ну, понимаете, какие были. Ой, жалко, что можно убирать. Здесь вот, вот, вот. Ну и очень тяжело как-то, Папа был у нее вот той мечанин наверное, ли плоды большие, или она должна сегодня уже. Но как-то она как-то не очень. Это еще пустая, это тоже пустая на отдыхе здесь здесь уже делаем гнездо сегодня максимум завтра должен быть здесь еще а здесь еще рано ага, видите? Я думаю были блин, что это такое? опа, вот так, все, водичку сделали ну и здесь тоже гнездо уже сделала вот-вот-вот, вот-вот-вот должна мамка, хорошая мамка, да? мамка, ну все не будем беспокоиться Одним словом, кролики есть, но на мясо очень мало, потому что тут пацанов штук пять. Ну вот он хороший такой пацанчик сидит. Это один остался, так позабирали. Так, здесь не очень, молодежь. Здесь тоже такие два интересные. Но они еще не очень большие. Даже три килограмма нету. Ну это. То есть штуки два только у меня будет на мясо. Очень жаль. Люди спрашивают. Между прочим... Тоже папка Менчанин, мыши большие, как белый великан. Ну, это просто помощный кролик. Вот такая ситуация. Все, друзья. Всем счастья, здоровья, семена благополучия, получше, мирного неба над головой. Лампочка не пригорела, оказывается, провод поврежден был. Мышки были, я сам их не видел, пока видео не начал снимать, и мне люди укузали, а тут мышка бегала. А траву положили траву положили, и ее, видите, еще не поели полностью. Поэтому уже, как бы, <coughs> вроде бы успокоилось. Вроде бы мышек так сильно нету. Но провод они, как вот этот кабель висит, они погрызли. Поэтому надо поменять. Вот такой хороший, да? Хороший. Хорошая, кролик? Все, друзья, всем пока. Ну и напоследок, чтобы выехать у нас из дома, слава богу, этот сосед пробил дорогу. Короче, отвендец. Говорят, вы елку встать будете. Посмотрите, сколько сосен. лок нету. Жалко, что пчелок, конечно, нету, но это никуда не тянете. О! будете это на работу. Все, друзья, всем пока. И ты, паскудная морда, ты сюда пришла, а? паскудная морда, а? дай курей показать, дурик, дурик, юрик, юрик, успокойся, они сейчас глаз выклюют,